А Теперь рассмотрим различные типы сетей криптовалют. То есть часто говорят либо блокчейн биткоина, либо говорят сеть биткоина. Фактически это синонимы, то есть одно и то же. То это определенный математически построенный алгоритм, вот, по, по которому работает сеть биткоина. Может быть существовать другая сеть. Например, сеть Салана, к примеру. Это тоже отдельный блокчейн, у него свой алгоритм и он работает по своему алгоритму и вот изначально вот эти две различные сети они напрямую несовместимы нельзя взять биткоин и напрямую биткоин отправить совершенно в другой блокчейн который но ну, это фактически что ну вот различные сети давайте приведу пример android и apple они фактически вот несовместимы там разли различные приложения и приложение которые вы скачали для сети apple она не будет работать приложении android там нужно писать свое приложение которое поддерживает все возможности и особенности той операционной системы которую вы используете на телефоне то же самое и с блокчейнами с сетями это две совершенно каждый блокчейн это своя фактически вот скажем так операционная система и вот напрямую вот так в тупую они несовместимы вы скажете, вот, или многие уже наверное, знают, что вот есть криптовалютные кошельки, будем подробнее рассматривать, которые могут поддерживать несколько блокчейнов. Вот Чем дальше мы сейчас вот, развивается криптовалютный мир, тем все больше становится кошельков, которые одновременно могут поддерживать много криптовалют. Это значит, что в этом кошельке зашиты некие так называемые мосты, которые позволяют оперировать между различными блокчейнами. Ту же самую вот эту роль мостов выполняет и централизованные биржи. То есть там на биржу можно завести, например, биткоин, на бирже его продать, а вывести эфир или Solana или трон, другую совершенно криптовалюту. Вот биржа фактически она является неким мостом, который соединяет различные блокчейны. Также вот у вас можно и есть программы, которые позволяют вам файлы из систем Android отправить на систему, там, которая использует Apple. И соответственно, есть кошельки, которые поддерживают, например, работу только в одной сети и, как правило, различные блокчейны, когда вы отправляете монету с одной блокчейна на другой, там совершенно разные адреса. То есть каждый каждой блокчейне свои собственные адреса, на которые нужно отправлять монеты. И это нужно понимать. И перевод из одной сети, с одного блокчейна в другой напрямую невозможен. Тут опять нужны некие механизмы. Как они устроены, вам не всегда нужно знать, но вы должны понимать, что если ваш кошелек поддерживает сеть эфира, то вы не можете туда отправить биткоин. Данный кошелек никак он нельзя отправить. Если вы это попытаетесь сделать, вообще, если совершить какую-то вот такую ошибку, неправильно указать сеть, то можно вообще потерять навсегда, навсегда ваши деньги. Вот. Поэтому для этого существуют биржи и когда вы вводите, они позволяют вам в различные сети вводить. И соответственно, если между разные криптовалюты, возможен обмен, это обменник может быть, это может быть биржа, которая связывают различные блокчейны. Сейчас я на следующем слайде покажу вам, как все это устроено, вам будет более понятно. При этом разные сети, разные блокчейны могут иметь совершенно различные комиссии. То есть комиссии, например, в сети эфира очень дорогие на текущий момент. И может одна транзакция составлять порядка 15, а то и 30 долларов. А, например, в сети Трон эта транзакция может стоить 1 доллар. И это не зависит от суммы, которую вы переводите. Скажем, вот поэтому в сети эфир переводить там 50 долларов и заплатить 30 долларов комиссии – это дорого. Вам эта сеть вот для небольших транзакций не подойдет. И комиссии эти оплачиваются в, каждой, в каждом блокчейне, в каждой сети своими так называемыми нативными. Ну, вот видите, сейчас называют токенами а на самом деле нативными монетами данной сети, правильно говорить монетами, платится комиссия. Подробнее про кошельки буду говорить: буду указывать, что нужно иметь в сети, которую вы пытаетесь совершить транзакцию, нужно иметь вот свой нативный токен или монету данной сети. Давайте посмотрим примеры вот различных сетей и где возможно, где невозможно транзакции. Вот смотрите, слева у меня вот здесь биржа Binance. И, к примеру, возьмем такой токен. Это Stablecoin, то есть стабильный токен, будем говорить, что такое. То есть токен, который привязан к доллару, у SDT есть такой токен. И этот токен может функционировать совершенно в различных сетях. То есть этот токен выпущен в сети BEP20, в сети Эфира BEP20, и ERC20, в сети SOLAN он существует, в сети TRC20 и это сеть TRON. Вот, он существует во всех этих сетях. И купив данный токен на бирже Binance, вы можете отправить в любую сеть, указав свой собственный адрес кошелька. То есть здесь адрес кошелька вот в этой сети будет один. Адрес кошелька в сети эфира будет совершенно другой. Адрес кошелька в сети Солана будет третий. Хотя все вот эти три сети, к примеру, могут поддерживаться одним и тем же кошельком. Но все адреса совершенно разные. Каждая сеть свои адресами. И также вот адрес кошелька в сети Tron. Можете отправить. То есть биржа Binance. Она является как бы неким мостом, который может связывать различные сети, различные блокчейны, вы можете с биржи Binance, указав все это в момент вывода, отправить на любой адрес кошелька. Вот как это работает, грубо говоря. А вот, например, с биржи Binance, если вы хотите trx Tron отправить, то вы его можете не можете отправить в сеть эфира, ведь эфир не поддерживает данный токен, криптовалюту Tron, и вы ее можете отправить только на адрес кошелька в сети Tron и там хранить. То есть вот есть различные токены. Вот токены из DT в различных сетях. А вот а, криптомонета Tron только в сети а, Tron существует. То есть, и вы ее отправляете на этот кошелек. А вот из сети Tron напрямую на Solano нельзя отправить. То есть, здесь вот так вот это не работает. Для этого вам нужно, а, соответственно, монету Tron, Вывести сначала на биржу централизованную, к примеру Binance, там ее обменять. Обмен на бирже стоит очень дешево, там комиссия доли процента. И уже с биржи вывести э, в сеть Solana. Вот как все это происходит. Вот это вот вы обязательно так запомните. Может быть поначалу это достаточно сложно, но когда вы сделаете там несколько выводов, э, сделаете, сформируете несколько криптовалютных кошельков, у вас все это станет более просто и понятно. И биржа на текущий момент вас несколько раз спросит и указав адрес конкретного кошелька, биржа вам уже подскажет, в какой сети может быть вывод. То есть здесь уже все достаточно на таком хорошем уровне, понятном, интуитивно. Вам просто нужно все вот это понимать, чтобы уже случайно самостоятельно какой-то косяк не совершить. На самом деле все несложно, если чуть-чуть в это погрузиться. И на следующем слайде я приведу некоторые самые такие популярные известные сети, к примеру, вот, например, сеть биткоин, валюта нативная, то есть его собственная валюта вот данной сети, это биткоин. Есть у каждой сети некий обозреватель сети, то есть это адрес, на котором, где вы можете посмотреть все транзакции, можете посмотреть кучу дополнительной информации о данной блокчейн-сети. И есть некие кошельки, которые предназначены для того, чтобы данную валюту хранить и использовать. Ну, вот, к примеру, биткоин кошелек, вот биткоин валит. еще кошелек будем там использовать электром. И мне очень нравится кошелек для биткоина. Это не значит, что вот именно только в этих кошельках можно хранить биткоин. Куча есть мультивалютных, мультивалютных кошельков, которые поддерживают много валют. Какой кошелек использовать? Ну, будем про это говорить. Нужно использовать много кошельков. Часто некоторые кошельки более удобные, менее удобные. Но поскольку биткоин давно существует, криптовалюта, то есть кошельки, которые поддерживают только биткоин. Поскольку раньше, собственно, и не нужно было других кошельков. Биткоин там занимал там, 90 98% всего оборота по криптовалютам. Это сейчас уже достаточно много криптовалют, и поэтому развиваются кошельки, которые поддерживают сразу много валют. Тоже про это будем говорить, смотреть. А следующий пример сети – это сети, сеть эфир. Вот видите, здесь код валюты, дальше обозреватель. Кошельков у эфира, конечно, много. И самое интересное, что эфир, вот это эфиру вот эта сеть, она предназначена для того, не только для того, чтобы совершать транзакции и оплату, как биткоин, она еще предназначена для того, чтобы на базе этой сети могли создаваться, дополнить различные токены, как бы поверх сети, то есть есть специальные математические инструменты, так называемые смарт-контракты, которые позволяют программистам создавать собственные блокчейны уже на базе сети эфира, то есть как бы под сеть. И именно под это эфир заточен поэтому очень популярна эта сеть эфир на базе которой создаются специально есть математический инструмент на базе которого огромное количество создается других токенов и известные кошельки для сети эфира это Metamask, Trust Wallet я использую ну, много кошельков для эфира огромное количество, я вот использую Metamask и Trust Wallet Trust Wallet мультивалютный кошелек, а Metamask поддерживает только сеть ERC20. Хотя вот в последнее время Metamask, по-моему, тоже сейчас собирается становиться мультивалютным. Следующая сеть BEP20. Это сеть известной биржи Binance, Binance Smart Chain. У нее нативный токен BNB. Тоже вот обозреватель сети есть. Кошельки известные, которые ее поддерживают. Trust Wallet, Metamask. Почему Metamask? Я говорил, он вроде эфир поддерживает, что изначально Binance создавался на эфире, а потом создал свою собственную блокчейн. Ну, там сложная история. Следующая известная сеть – Solana. Известные кошельки для нее – это Фантом, Solis, Солтвея, но Solana также, скажем, кошелек Exodus мультивалидный тоже ее поддерживает. Сеть Tron – Trust Wallet, опять же, кошелек, который ее поддерживает. И мне вот нравится кошелек TronLink. Для некоторых операций, к примеру, на децентрализованных биржах, потребуется именно кошелек TronLink. Поэтому я вот этим кошельком использую, пользуюсь И плюс еще вот этой сети, чем она интересна, TRC20, что там существует самый популярный вот стабильный токен, stable токен, USDT. Он имеет огромную капитализацию, он очень удобен, и удобен тем, что вы можете как бы, хранить деньги, фактически привязанные к доллару, и вот этот токен легко переводить и заводить на биржу, и этот токен в сети TRC20, USDT, будет часто использоваться, мы это будем все практически делать, будем при помощи него заводить деньги, переводить из фиатных денег, то есть из наличных, переводить в криптовалютные деньги. Вот поэтому вот эта сеть тоже очень интересная и популярная. По ней огромные обороты проходят. Есть сеть Cardano. У нее тоже есть вот собственные кошельки, которые именно под эту сеть заточены. Ну и еще, к примеру, там сеть Полигон. И, скажем, тут тоже вот Тааст Валит для этой сети можно использовать и MetaMask. Непосредственно, когда вы будете вот уже оплачивать товар, вы всегда можете посмотреть, какой токен вас будет интересовать, какой вы хотите купить. А часто это будет там... Биткоин или стейблкоины, то есть в сети Tron TLC-20. Вы, соответственно, нужный кошелек подключаете. Ну, вот, к примеру, кошелек Trust Wallet или Exodus. Вот эти два кошелька могут обхватить 98% потребностей вот всех людей, которые будут оплаты совершать при помощи криптовалют. То есть можно на них остановиться. Я их обязательно буду рассматривать, но, кроме того, застрону еще другие кошельки. В частности, TronLink, который тоже использую сам. То есть я буду стараться рассказывать то, что сам использую вот за последние там, несколько лет. Буду рассказывать, какие кошельки мне пригодились, какие я использовал и какие могут порекомендовать вам, которые могут пригодиться. Понятно, что у меня более широкий диапазон запросов. Я с различными работаю сетями и с биржами работаю. Поэтому... Для вас лучше ограничиться несколькими мультивалютными кошельками, с которыми ну, более универсальные, чтобы вам не городить огород. Но я буду тоже про это рассказывать, что в криптовалютном мире нельзя ограничиться одним кошельком. Это достаточно опасно. Лучше иметь несколько различных кошельков и хранить небольшими суммами, точнее ну, для всех небольшие это разные понятия, нужно сумму, ваши криптовалюты разбивать на различные кошельки, на различные места хранения для безопасности. Если у вас один кошелек взломают, то вы скажем, у вас 5 кошельков, вы потеряете 20% своих денег, а не 100%. Это может быть в большинстве, на самом деле все взломы. Ну, про взломы будем говорить отдельно. Как правило, кражи денег это проблема не сети, а в большинстве случаев, там 98 случаев, кража денег – это ошибка самого пользователя. Неправильные действия того, кто эти деньги потерял. До встречи в следующих уроках.